Приветствую, друзья! Мы с вами приступаем к изучению пятого этического принципа – принципа соединительных разговоров. Вот так незаметно из мира материального мы с вами переходим в более высокое измерение, где нам важно следить не только за своими действиями, но и за своими словами, потому что словами мы также составляем свою реальность. Что такое разъединяющие разговоры и как понять, что я не выполняю этот принцип? Вы можете заметить по своему окружению. Если вы не соблюдаете этот принцип, у вас в жизни часто происходят такие неприятные вещи, как потеря друзей, и с возрастом эта тенденция усугубляется. Вы, ваши друзья и окружающие вас люди имеют неприятный характер, вам тяжело с ними общаться. Люди часто ссорятся в вашем окружении или с вами. И в физическом пространстве вы часто встречаете препятствия в виде луж, грязи, физических препятствий и пробок. Да, друзья, представьте, насколько глобально невыполнение этого принципа в мировом масштабе. И вспомните, сколько пробок мы с вами видим обычно, в последнее время в частности. Над этим принципом реально стоит потрудиться. И еще одно такое последствие, очень грустное, невыполнение этого принципа – это одиночество людей. Вас окружают одинокие люди. Да, друзья, именно разъединительными разговорами мы создаем дома престарелых и детские дома, интернаты. И когда я об этом узнала, для меня это было просто рано в сердце. И, наверное... Огромнейшим, огромнейшей мотивацией к соблюдению принципа соединительной речи. Что же это такое? Давайте разбираться, что мы можем делать, чтобы соединять свои речью и что конкретно нужно соединять. Ну, во-первых, разъединительные разговоры — это сплетни, обсуждения людей, которые не находятся рядом с нами, либо на основании информации, которая не подтверждена. Да и вообще любое осуждение и обсуждение – это то, что разъединяет нас с каким-то человеком. Подружки на кухне за чашечкой кофе обсуждают третью подружку. Либо же обсуждают частную жизнь знаменитых людей. Одежду, внешний вид, неважно что. Если вы выносите свое критическое осуждение, вы его произносите, это уже разъединяющий разговор. И стоит этого избегать. Особенно, особенно, что касается учителей и родителей, и руководителей для их подчиненных. Наблюдала в своей работе также такие ситуации, когда... Один коллега с целью выделиться в глазах руководителя, преуменьшает заслуги или рассказывает что-то нелицеприятное о другом своем коллеге. И это также является разъединительными беседами. Для того, чтобы поддерживать этот принцип, нужно избегать каких-либо критических высказываний в сторону только людей, но и стран, народов религий, любых социальных образований. Не способствует спорам и всячески пытаться наладить конфликт, урегулировать, помирить людей. Например, пришла к вам подружка и жалуется на своего мужа. Мы Вместо того, чтобы поддерживать подружку в ее жалобах, пытаетесь найти пути соединения ее с мужем. Это такое очень... Тонкий нюанс. Способствовать примирению людей можно разными способами. И это касается как и частной жизни, так и бизнеса. Вообще мышление конкуренции является мышлением разъединительной речи. И вот так нужно избегать и стараться в своей команде, в своем бизнесе, в своем деле поддерживать соединяющие не только разговоры, но и все, что коллектив будет соединять. Направлять свое внимание на действия, где люди будут работать в команде, а не каждый сам по себе. И уже еще хуже, это конкурируя между собой. Максимально стараться сплощать коллектив. Избегать создавать конфликты, поддерживать конфликты. Избегать даже присутствовать при разъединительных разговорах. Как это можно сделать, вы спросите. Ну, Можно просто встать и уйти, когда вы их начинаете слышать. Я живой человек, я не хочу их слушать, я не хочу создавать в своей жизни карму, где дети разъединены с мамами, где дети разъединены с отцами, и целые семьи не могут соединиться вот уже несколько месяцев. Я выбираю не слушать. И это нормально. Хвалить и благодарить других людей. Мышление высокомерия и превозношение себя над другим человеком, либо же занижение успехов другого человека является разъединительной речью. Разъединительным мышлением приводит конкуренция вот к тем последствиям, о которых мы уже говорили. Вообще, для того, чтобы качественно соблюдать этот принцип, нужно развивать у себя умение, способность слушать других людей. Что значит внимательно слушать? Это значит не отвлекаться ни на что больше. Ни на телефонные звонки, ни даже на свои мысли. Обратите внимание, как вы слушаете. Придумываете ли вы ответ и следующую реплику человеку в то время, пока он еще не договорил свою речь? Проследите. Как только вы начнете более внимательно слушать, люди начнут более глубоко рассказывать вам. Это очень чувствуется, как вас слушают на самом деле. Чтобы э, выполнять этот принцип, мы также можем поддерживать в своей команде, в своем окружении э, стремление, возможность благотворительности. Особенно, если эта благотворительность не только финансовая, но еще и помощь временем и действиями. Через благотворительность вы соединяете людей. Даже если это финансовая благотворительность, если вы даете 1000 евро другому человеку, он уже для вас не совсем чужой человек, правда? И если вы приедете и поможете кому-то конкретными действиями, это уже не совсем чужой человек. Таким образом вы соединяете людей. Мы можем также заботиться о обновлении своего бизнеса, о обучении других людей, дарить возможность другим людям обучаться и развиваться. Например, оплатить для кого-то какой-то курс, на который человек очень хочет попасть, но не может. И это также будет семенами соединения людей, причем очень сильными семенами. Потому что, как правило, для того, чтобы соединиться с истинным знанием, нам может чего-то не хватать. И это очень здорово, когда мы помогаем человеку соединиться со своим путем через знания и изучение истинных знаний. А Также мы можем поддерживать других людей в их положении, приподнимать даже, обращать внимание человека на его плюсы, на его достоинства, на преимущества. Обязательно это нужно говорить, не просто комплименты, а искренне видеть, вот эту искру света в человеке и произносить это. Почему-то мы это очень редко делаем. Ну и, конечно же, обратная сторона – избегать высокомерия и всяческих проявлений гордыни. Мне будет очень интересно почитать, увидеть, услышать ваше осознание. Это очень тонкий принцип, но я, пожалуй, на этом завершу это видео. И оставлю для вас возможность исследовать себя и исследовать этот мир на предмет. А я соединяю или разделяю? А какой мир я создаю? То, что я вижу, создано мной. Чем именно я создаю это пространство вокруг себя? Желаю всем примирения, соединения с собой и с близкими нам людьми, и создание самого красивого, самого замечательного мира вокруг нас.